Шаг первый. Определите тип монетизации. От сценария монетизации напрямую зависит вид контента, его качество, а также набор триггеров, которые в дальнейшем вы будете использовать.